Доброго времени суток Вы с любовью из моего домика в деревне Наступил октябрь Убраны все цветы Собраны Хорошие урожаи в этом году И вот этот цветок, декоративная капуста, еще красуется у меня на участке. Вот посмотрите, какое это диво-диво. Эта капуста является просто украшением, это такое замечательное растение. Даже для начинающего садовода ничего особенного вырастить вот такую красоту, чтобы в октябре полюбоваться красивыми цветами декоративной капусты. Сажается декоративная капуста с середины марта до середины апреля. Есть такой день по календарю, называется Иринин день. Это 16 апреля и именно 16 апреля я сажаю всю капусту, в том числе и декоративную. Выращивание этой капусты очень несложно. Вот как рассадой я ее посадила 16 апреля. Сажаю ее в теплице, какой-то такой плошечке. Сколько взошло, скажем, столько взошло. И я вот посадила их здесь вот такой кучкой, кучкой. И чем дальше она растет, тем интереснее она становится. То есть практически... До снега она будет сидеть и будет все лучше и лучше по цветовой гамме гамме декоративные капусты очень много и по внешнему виду вот не обязательно у меня в основном вот здесь какие-то такие как розы большие она ну, просто бесконечно красиво посмотрите это какая-то огромная роза из капусты капуста достигает Высоту до полутора метров. Вот вы знаете, какая она высокая. Здесь у меня разные сорта, поэтому э, какие-то еще не распустились, не расцвели, но э, будут, будут распускаться. Какое многообразие э, цвета? Цвета. Вот здесь вот насыщенно-фиолетовый. Насыщенно а, а листья вот здесь, посмотрите, они какие-то крученые, верченые. Здесь еще будет в дальнейшем красота, потому что такой качанчик, он будет распускаться и очень красиво еще себя покажет дальше. Так что это сейчас октябрь, в ноябре до снега это капуста будет любоваться и сидеть. Что самое интересное, то эту капусту можно и пересадить. Она не боится пересадки и поэтому можно пересадить я вам сейчас покажу, как я посадила ее уже в другое место. Ну, чтобы хоть во дворе, это у меня вот в огороде растет капусточка. я посадила еще во двор у меня какие-то цветы у меня. Ну, ясно, что сейчас уже они отошли. И я посадила самодельную клумбу один из кустиков декоративной Выглядит у меня декоративная капуста. Я ее отсадила от общего количества, потому что очень тесно там было. И посадила ее вот так отдельно, отдельно во дворе, чтобы выйти. Можно было полюбоваться этой красавицей. К тому же она еще до конца не распустилась. Вот так хорошо смотрится у меня здесь в импровизированном горшочке, скажем. Когда-то у меня здесь сидела питоня, сейчас я посадила сюда декоративную капусту. Вот так выглядит тоже пересаженная капусточка у меня тут около дома, потому что у меня здесь сидела питоня, она уже и замерзла, все, декоративность свое потеряла, я решила посадить сюда капусту. Почему бы нет, не посидеть ей здесь до снежка, до заморозков? Практически ее потом можно занести домой, и до декабря месяца капуста будет у вас красоваться, любоваться. Ей это очень нравится, она распустится и будет еще интереснее. Как пересаживать эту капусту? Капуста пересаживается не очень сложно, подкапывается, не повреждая корень, и с комом земли пересаживается. И ждите, когда ваша пересаженная капуста будет сидеть и красоваться здесь красиво. Чего мне Что ж, не посадите такую красоту. Так что вы сажаете, друзья мои, такое неприхотливое растение, как декоративная капуста. Вот у меня ее разновидностей немного, но на следующий год я обязательно приобрету какие-то другие сорта с очень интересным листом, необычным. Мне хочется уже э, что-то другое приобрести. Декоративная капуста до поздней осени будет украшением вашего сада, вашего участка. Вы были с любовью из моего домика-деревни. Мир вашего.